Гармоничное развитие детей остается приоритетным направлением государства, подчеркнул президент сегодня на национальном форуме, посвященном 30-летию принятия Конвенции ООН о правах ребенка и 25-летию присоединения Кыргызской Республики к данной конвенции. В своем выступлении глава государства отметил, что в Декларации Организации Объединенных Наций о всеобщих правах человека, принятой в 1948 году, говорится. Дети должны быть объектом особой заботы и помощи. Поэтому 30 лет назад было принято решение на глобальном уровне Принять Конвенцию о правах ребенка. Она провозглашает принципы наилучшего обеспечения интересов ребенка. Конвенция отмечает, что дети всегда нуждаются в особой заботе и со стороны родителей, и со стороны государства. В этом году исполняется 25 лет, как Кыргызстан присоединился к Конвенции о правах ребенка. Права ребенка, принципы наилучшего обеспечения полноценного гармонического развития в полной мере соответствовали исторической почве нашего общества и полностью поддержаны Кыргызстаном, подчеркнул президент. В Бишкеке 27 июня под председательством секретаря Совета Безопасности Дамира Сагымбаева состоится заседание комитета секретарей Совбезов Организации договора о коллективной безопасности с участием исполняющего обязанности генерального секретаря организации Валерия Семерякова. Заседание пройдет в узком и расширенном составе. Члены комитета обсудят вызовы и угрозы коллективной безопасности в сложившихся условиях, а также дополнительные меры по противодействию международному терроризму и экстремизму в формате ОДКБ, которые реализуются в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ. В ходе пленарного заседания планируется рассмотреть и одобрить ряд проектов решений, в том числе перечень дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничии. План коллективных действий государств членов ОДКБ по реализации глобальной антитеррористической стратегии ООН до 2021 года. Всего в проект повестки дня включено 8 вопросов, касающихся практически всех сфер деятельности организации. Министерство внутренних дел предлагает ликвидировать приемники-распределители, соответствующий проект постановления ведомства вынесло на общественное обсуждение. В справке об отмечается, что МВД предлагает признать утратившим силу постановление об утверждении положения о приемниках-распределителях органов внутренних дел. Ведомство отмечает, что в новом кодексе о нарушениях не предусмотрен такой вид взыскания, как административный арест. За совершение нарушений предусмотрены предупреждения и штраф. Напомню, новый кодекс о нарушениях вступил в силу в январе этого года. В Сокулукском районе избит депутат местного Кенеша ал махмад По словам родственников потерпевшего, группа парней избила мужчину вечером 24 июня. Депутата побили несколько местных жителей. После полученных травм пострадавший госпитализирован. У него перелом руки и травма спины. По подозрению в избиении депутата задержан 38-летний мужчина. В ходе допроса он пояснил, что примерно 4 месяца назад обнаружил связь своей жены с потерпевшим, после чего развелся. На почве семейных проблем между мужчинами 24 июня произошла словесная перепалка, во время которой задержанный избил депутата. Мужчина водворен в ВВС, назначены судебно-медицинские экспертизы. Единство, сплоченность и любовь к родине – это то, что должно быть в каждом Кыргызстанте, заботящимся о процветании своей страны. Недопустимо отделение общества на национальности и этносы, на племена и роды. О том, насколько важно единство народа, расскажет Бекмамат Улу. Единство и сплоченность народа – основа развития и процветания страны, считает президент Госучреждения Национальной Академии Манас и Чингиза Топчубек Тургуналиев. По его словам, все народы и этносы, считающие Кыргызстан своей родиной, должны жить в мире и взаимопонимании. Только так можно создать условия для развития страны и общества. У кыргызов очень развито разделение народа и племена. Конечно, знание своих истоков важно, но на государственном уровне данная традиция должна отойти на второй план. Куда важнее называть себя не потомком отдельного племени, а сыном единого и крепкого народа – народа кыргызов. По мнению историка Каяза Молды Сымова, наличие национальной идеологии позволит обезопасить Кыргызстан от воздействия внешних и внутренних негативных сил. По его мнению, в истории достаточно прецедентов, когда даже самые сильные государства удавалось разрушить, используя и раздувая внутригосударственные проблемы. Меня беспокоит тот факт, что мои зарубежные коллеги удивляются и интересуются отделением кыргызов на север-юг. Я не устаю повторять, что это географическое разделение, которое не имеет отношения к народу. Кыргызы всегда были и будут одним народом, с богатой историей, в которой мы доказали, что объединенный кыргызский народ способен на великие свершения. Разделение народа всегда было предвестником большой беды, на радость всем завестникам. Не стоит забывать, что Кыргызстан это еще и многонациональная страна, где проживают представители порядка 80 этносов. Все они называют Кыргызстан своей родиной. Конечно, любой проживающий здесь человек, он не считает себя там или карачаевцем, или кем-то. Мы все Кыргызстанцы, мы граждане одной страны. Каждый Кыргызстанец вкладывает свой труд, свои знания, опыт, все в свое государство. Для укрепления единства народа в стране регулярно проводятся культурные мероприятия. Представители всех областей на одной площадке демонстрируют общие традиции культуры. Большим достижением в этом вопросе стали всемирные игры кочевников, которые с этого года будут проходить в каждой области страны. Министерство культуры – главный организатор всех мероприятий, посвященных традициям и обычаям народа. Огромным достижением в этом вопросе стали игры кочевников. В этом году они пройдут в Таласка области. Мы считаем, что такого рода мероприятия будут способствовать становлению национальной идеологии народа. Как показывает история, только страна с крепкой национальной идеологией может достигнуть процветания. Поэтому особенно важно наличие патриотического чувства у каждого кыргызстанца. Бег мама-то сам бегул луджин, надел абу пакер лу, ЛТР, бишкек. Кыргызстан укрепляет связи с Монголией. Две страны будут совместно проводить работу, нацеленную на сбережение истории и сохранение археологических богатств. Меморандум о взаимопонимании между Национальной академией наук Кыргызской республики и Академией наук Монголии – это лишь один из результатов визита президента Монголии в Кыргызстан в рамках ШОС. О партнерстве в гуманитарной сфере расскажет Кубат Кубаньчбек-Улу. На фоне бурного развития отношений двух стран, кыргызско-монгольское археологическое сотрудничество принесет еще больше новых открытий и результатов. Об этом и о многом другом говорил Сорун Бачимбеков на встрече со своим монгольским коллегой Халтмагиином Батулой. Чуть больше недели назад был подписан меморандум о взаимопонимании между Национальной академией наук Кыргызской Республики и Академией наук Монголии. Нам особенно интересен вопрос о совместной работе в сфере истории и археологии. Наша страна имеет культурное сходство, общность кочевой истории. Кроме того, Кыргызстан и Монголия входят в ареал обитания снежного барса. Важно продолжить работу по сохранению снежных барсов и их хрупкой среды обитания. Поэтому считаю, что между нашими обществами имеются большие перспективы в развитии культурно-гуманитарных связей». Кыргызстан и Монголия имеют и имели дружественные связи еще со времен СССР. Ну а культурные ценности, а это могут быть и музеи, и исторические памятники, и места археологических раскопок являются частью национального самосознания каждой страны, считают специалисты. Я скачу, что... «В истоках истории есть моменты, где мы можем заметить схожесть культур двух народов. Они кочевали, как и мы. Иногда два народа бок о бок сражались за свои земли, не говоря уже о родословных потоках. В истории таких моментов очень много. Отношения между двумя народами складывались веками». В ближайшее время ученые из Кыргызстана намерены посетить Монголию, поделиться опытом, раскрыть для себя многовековую провести, совместные учения для того, чтобы постараться раскрыть тайну взаимосвязи двух народов, что безусловно укрепит взаимоотношения. После приобретения суверенитета между Кыргызской Республикой и Монголией возобновляются эти же связи. И приезд президентов, двух президентов в Кыргызскую Республику ⁇ это 1993-2007-х, а потом 3 вот президент приезд, официальный визит президента. Баттулга нашу республику, это как бы означает заинтересованность Монголии тоже во взаимоотношениях, в развитии взаимоотношений с Кыргызской республикой. Напомним, что Монголия установила дипломатические отношения с Кыргызстаном в 1992 году и традиционно имеет с нами дружеские отношения. И в последние годы политический диалог между нашими государствами активизировался. Мощным толчком к еще более продуктивному сотрудничеству стал официальный визит президента Монголии в Кыргызстан. Наши страны готовы совместными усилиями формировать ключевые направления развития двусторонних отношений. Такое обоюдное согласие выразили главы государств во время своей содержательной беседы в Ракхи. В рамках официального визита президента Монголии и радует, что взаимное сотрудничество направлено не только на решение экономических вопросов, но и гуманитарных. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся ровно в 15.00. До встречи.